Привет, друзья! Сегодня я бы хотела для вас снять немножко необычные видео, поэтому сегодня я хочу показать, сколько семейок собралось на моем канале. И, конечно же, потом еще попробуем открыть вот этих малышек, маленькую и большую сестричку. А вдруг у нас совпадет семейка? Итак, первая моя семейка Beats and Lil Beats Они такие прикольные У них как будто бы антенки на голове Это единственная семейка Из второй серии А вот эта семейка Мне попалась сразу же вместе Ведь они попадаются В Лол Pearl. Конечно же, вот такие красотки С волнами на волосах И они у нас из большого сюрприза а точнее, из большой ракушки. А следующие милашки. Это, конечно же, уже куколки из третьей серии. Это доктор и мини-доктор. Мне они очень нравятся. Они такие классные, с такими бантиками. Ну, конечно же, очень серьезные. Мы очень любим лечить хомяков, правда? И они у нас из клуба Стэм. И продолжает клуб Стэм. А, наши космические красотки леди и Бэби космос они правда как будто космические смотрите леди космос просто гениально меняет цвет она как будто из фильма аватар полностью становится синей синие а вот клуб вечеринок открывает куколки со страшилками У -у -у -у. Конечно же, это Леди и Бэби с плюшки. Они очень любят засыпать под всякие страшилочки. Ну, если честно, я не очень люблю страшилки. Но тем не менее, они очень-очень классные с этими своими скелетиками. И следующие наши пижамные милошки, это, конечно же, Snuggle Baby и Lil Snuggle Babe. Или в народе пандочка. А, вот они какие классные. Они просто обалденные! Они двухцветные, превосходные! Ну и, конечно же, со своим милым сногсшибательным бантиком! И следующие куколки из Акваклуба. Вот они какие хорошенькие. Опять с моим любимым бантиком. Ну, конечно же, это Аква Леди и маленькая мисс. Ну, если быть точным, Пляжная Леди и Пляжная Бэйби. А следующие у нас мальчишки. Конечно же, это Панк Бой и Лил Панк Бой. Они такие милашные, такие классные. Ну, до сегодняшнего дня они были фаворитами и единственными мальчишками. Но так как уже вышла вторая волна четвертой серии, то теперь мальчишек должно быть трое. Трое больших и трое маленьких. Так как одного нам уже показали. Он очень симпатичненький. В кепочке даже. А еще одного прячут. Наверное, оставлю на третью волну. Ну что ж, панкбой. Большой, и маленький. Ждите друзей. Ну и продолжает нашу коллекцию, конечно же, рок-клуб. Смотрите, это Леди Грандж и Бэби Гранж. У них очень классные розовые завитки на голове. Ой, они просто бомбезные. Мне очень не нравится. Вот такая очередная рок-семейка. А теперь семейка фанки кьюти, но не просто семейка. Тарам. А еще и питомец с наушниками. Ну, наверняка он слушает рок. Что же он еще может слушать? Вот такие они классные! Полосатенькие! А следующая семейка из ретро-клуба – это GoGoGirl. Очень прикольненькие! Им, конечно же, маленькая GoGoGirl. гоу в цветочек не очень похожи с Рек Рейсер. У них только макияж отличается. А так, в принципе, они полностью идентичны. Следующий атлетический клуб – это семейка Спайк. Старшая сестренка находилась в третьей серии, а вот младшая нашлась только в четвертой. Вот так вот. Какие же они классные, со своими косичками и розовыми волосами. И следующая спортивная семейка, это бейсболистки, вот они какие классные, они мне очень-очень часто попадались, то ли два, то ли три раза, я уже даже не помню, но две больших куколки я разыграла, и малышки, по-моему, одна мне попалась, я ее тоже разыграла, они уехали в свои новые семьи, вот так вот. А вот с семейкой Sprint у меня история была посложнее. Маленькую куколку я нашла уже давно. А вот большая мне попалась совсем недавно. Буквально, ну, пару видео назад. У меня к этой семье есть еще и питомец. И, по-моему, питомец мне попался раньше, чем большая куколка. Упс! Вот так вот. Но теперь вся семейка в сборе. Такие красотки рыженькие. Просто обалдеть. А вот эта семейка суперов у меня самая-самая первая. Так как куколка у нас из третьей серии и кошечка из третьей серии. но блестящая супер Биби у нас из первой серии Глиттерны. Кстати, это суперская семейка в клуб театральный в котором у нас находится единорожка большая и маленькая уже вышли их питомцы очень классный питомец мне он очень нравится но пока у нас не было питомца одном из прошлых видео был сделан вот такой вот классненький из легкого пластилина получился тоже очень даже неплохо и кстати его делала Оксана и следующие на очереди это гламурные красотки Семья Цветочек, они очень милые, нежные, завораживающие, очень классные, действительно гламурные, вот какие они красивенькие. Мне очень нравится ободочек старшей сестренки и я просто обалдею от их причесок, и Им очень идут, ну и платье конечно тоже сногсшибательное. А теперь семья противоположностей. Это семейка Даск, а точнее Сумерки. И у нас полная семья. Везде есть, есть их вороненок. Вот какой он милашный такой, лайзастенький. Был огромный спор. Сова это или ворона? Это ворона! Она очень классная ворона, как корона. У них очень даже похожи все прически. И не все такие черненькие, такие классненькие. Просто обалденные. Я обожаю эту семейку. Ну, а за следующую семейку вы наверняка догадались, что это Дон. Семейка Рассвет. Вот они какие яркие. Действительно противоположности. Посмотрите, какие доски. Черненькие, синенькие, а эти такие яркие. Но мне и те, и те просто очень нравятся. И, как всегда, противоположности дополняют друг друга. Ну и, конечно же, пока что единственная глиттерная семейка – это независимость. Леди-независимость и Бэйби-независимость. Они такие блестящие, они просто восхитительные. Мне очень нравится их прическа, их раскрас. Надеюсь, что из этого клуба мне скоро попадется еще и малышка. Правда, она из четвертой серии Google Queen. И у меня дополнится еще одна семейка из блестящих. А следующая семейка у меня одна из самых-самых любимых. Ну и, конечно же, самая-самая долгожданная. Это Сахарок. Очень классный. Очень скоро будет еще и семейка Перчинки. Так что ждите пополнения. Ну и, конечно, это мои фавориты. И еще одна семейка спортсменок, это Корт Чемп. Смотрите, куколка у нас из третьей серии, а вот старшая сестренка, она из Glam Glitter серии. Какая же она классная, потому что ее сестричка находится, по-моему, в первой серии. Ну, может быть, я еще ее и найду. Ну что ж, друзья. Вот такие у меня семейки из третьей серии. Ну и, конечно же, одна еще из второй серии. И мы с вами медленно, но уверенно перешли к четвертой серии. Вот они, вот они новенькие куколки из 80 восьмидесятых. Они такие радужные. Очень классный черный банк у большой куклы. И вообще у нее образ Мадонны. Очень интересно придумали создатели. Мне очень нравится. Она просто превосходная. И пополняем наш клуб страшилок новенькой семейкой контес. Вот они какие. Девочки-вампирчики. Очень они такие устрашающие. Нет, конечно. Они очень классные, веселые и обалденные. И да, кстати, у меня на канале, если вы видели... Есть видео про эту семейку. И оно очень классное и веселое. Обязательно заходите и смотрите. Ссылочку я оставлю в описании. А сейчас мы перенеслись из клуба страшилок клуб гламурный. Вот они, гламурные красавицы с таким вот пером. Кстати, как ушел, шоу Бэйби. Только у нее малиновое перо, а в этой куколке сиреневые. Очень красивые платья. Это Great Baby and Lil Great Baby. И еще у нас остались вот такие куколки гонщицы. Это Drag Racer. And drag racer. Друзья, я надеюсь, вам понравился обзор моих семей. Ну, у меня большинство третьей серии, ну и, конечно же, уже начинается четвертая. И я бы хотела ее дополнить. Так что давайте посмотрим, совпадут у меня еще семейки или нет. Потому что малышки у меня почти все собраны. Не хватает только двоих. Это Google Queen и еще Shapes. Очень красивенькая. Кстати, ее старшая сестричка вышла во второй волне. Давайте попробуем, повезет мне или нет. Итак, вот наша лупа. Ой, смотрите, здесь голубенькая капсула. Голубенькую я еще ни разу не открывала. Итак, ой, вот наша подсказка. Смотрим. Здесь стрелочка и гора. Эверест что ли? Такой подсказки у меня еще не было. Давайте смотреть дальше. Может быть это и куколка новая. Ой, смотрите, это овечка. Ну что ж, давайте открывать сюрпризы. А точнее, отгадывать код. Здесь конфетка и лимончик. Нет. Знак мира и любовь. Подошла. Знаете, очень хочу еще одну куколку. И это, конечно же, Канзас Кью Посмотрим, она это... А, нет, это не она. Это кое-какая другая куколка. Ну, конечно, тоже не менее классная. Подошел Клевер и чертенок. Открываем. Открываем. Вот такие черные туфельки или ботиночки. Сразу первый дождик и солнышко! Открываем! Вот, вот, вот! Эта куколка сделана по образу Майкла Джексона! Очень классная! Вот такая у нее юбочка красного цвета! И курточка кожаная, и футболка на замочке! Но она у нас из клуба страшила, как и контест! Но она такая милая! Итак, давайте конфетку и лимончик! Нет, не подходит. Огонек и снежинка. Корона. Точно, корона сработала. Достаем нашу барашку. Ой, какая она прикольная. Это у нас... Ой, это у нас серебряная соска. Какая интересная. И, конечно же, классные красные очки. Вот с такой вот с цепочкой. И достаем саму куколку. Та-дам! Какая она классная! Давай. Ой, смотрите, у нее футболочка. И шортики. И носочки белые. Давайте ее пока оденем. Ну, давай, одевайся. И вот, друзья, на ваших глазах совпала еще одна семейка. Это Трила. И Лил Трила. Очень они классные. Ставим этих малышек здесь. И попробуем собрать еще одну семейку Посмотрим повезет или нет Вот наша подсказка И здесь у нас огонек И попадание прямо в цель Ага, это наверное золотой шар А ну-ка смотрим Смотрите, это золотой шар. Вот бы мне попалась та куколка, которую мне так надо. А вот и наша лупа. И начинаем открывать. И золотой брелочек. О, смотрите, это же желтые ботинки. О, как мне их не хватало. Ой, какие они классные, классные, классные Черными бантиками с черной подошвой Стойте здесь, поехали дальше О, да, да, да, да, да, смотрите, какая сумочка Это желтая сумочка с черными над... Нет, черную полосочку и какая-то лекая лента и, конечно же, конечно же, это малышка гу Как классно! Ребята, у меня опять совпала семейка! И, конечно же, вот она, моя вторая глиттерная семейка! Семейка Гугу Ой, какая она классная! И старшая с бегудюшками, и младшая с бегудюшками! Они просто превосходны! Мне, конечно, очень жаль, что эта куколка с закрытыми глазками. С открытыми она была бы просто превосходная. Ну и так она прикольненькая. И вот они, мои семейки.